Тестер для проверки работы системы гидроусилителя руля на автомобиле MS 610 В комплект поставки входят Два переходника для рукавов высокого давления. Тестер и два рукава высокого давления. На видео мы видим их уже в сборе. Разъемы для переходников, которые подойдут для большинства автомобилей. Подвесной крючок для удобства работы с тестером. Подключаем тестер к автомобилю. Отсоединяем магистраль высокого давления от насоса гидроусилителя руля. Подключаем тестер к насосу и далее к магистрали высокого давления, замыкая цепь. Запускаем двигатель автомобиля. Переводим ручку тестера в положение P. Видим максимальное давление, производимое насосом. Выкручивая рулевое колесо в одно из двух крайних положений, смотрим на показания прибора. Они помогут оценить состояние распределителя рулевой рейки.